Добрый вечер, уважаемые телезрители. Четверг, 20 мая, как всегда в это время и в этот час, на телеканале «Тонус» очередная передача в прямом эфире «Полный контакт». Сегодня гость нашей студии депутат Московской областной думы, член комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики, а по должности директор закрытого акционерного общества совхоз имени Ленина Павел Николаевич Грудинин. Добрый вечер, Павел Николаевич, мы рады приветствовать вас в студии. Спасибо. Встречаясь на нашем телеканале, как правило, я всегда гостям задаю первый вопрос, поскольку вы действительно гость нашей студии, вы не наш серговый Посадский. И, пожалуй, наверное, у нас впервые проходит эфир с участием представителя другого округа депутата Московской областной думы. Я задаю такой вопрос. Валерий Николаевич, это ваш первый приезд, Сергей, в Посад, либо вас что-то уже связывает с этим городом? Нет, ну, ваш город один из центров культурных и памятников истории Московской области. Естественно, я не мог не посетить его. Просто первый раз меня сюда родители привезли. Это было, я даже не помню уже когда. А вот последний раз, к сожалению, я бывал здесь только три года назад. Это в 90... В шестом году я тут в составе делегации просто посещал лавру. Вот. И больше с того момента не был. Ну, к сожалению, об этом, потому что я увидел, что город прекрасный, конечно. Вот я хотел сказать, как можно было увидеть, вы же были проездом. Откроем телезрителям секрет, сколько времени вы привели в пробке в еще? Ну, это да. Я просто должен был раньше посетить не только просто вашу студию, но и мы договорились с моим коллегой, депутатом Новиком Валентином Михайловичем, что я очень хотел увидеть его производство и то, что он сделал здесь. Поэтому ну, мне, к сожалению, не удалось, поэтому пришлось только по городу проехать. Вот. Но я думаю, что увидев, какие прекрасные здесь люди, я еще раз приеду обязательно сюда. Павел Николаевич, вот у меня такой вопрос, может быть, не такой простой. Вот о нашей сегодняшней встрече мы договорились с вами вчера. Да. на Во время заседания или после, конч... после окончания, заседания Московской да. областной думы. Соглашение вы дали согласие на участие в эфире. Вот два вопроса. Не удивило ли вас это приглашение? Вроде бы другой город, другой район Московской области приглашает вас как депутата. И э, что, скажем так, двигало вами, когда вы дали согласие на участие в эфире? Не, ну я вообще считаю, что депутат должен быть открыт э, всем избирателям, не только своего округа. Дело в том, что мы же представляем, хотя избрал наш э, меня, например, мой округ, да, но мы же представляем интересы всех избирателей Московской области, законодательное собрание Московской области. Поэтому общаться нужно не только со своим округом, но и с другими. Тем более, что мне было приятно вчера, вот мы же видели, что это было открытое голосование, что ваш депутат Валентин Михайлович тоже ту же позицию в голосовании занимал, что и я. То есть наши позиции исходные, я думаю, что скажем, это тоже послужило тому, что я согласен приехать, потому что у нас, к сожалению, оказалось меньшинство. Вы вчера видели, что депутатов, которые голосовали против бюджета вчера, было меньшинство. Павел Николаевич, мы поговорим еще о бюджете, а я хочу просто напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. 42229 контактный номер нашего телефона и сегодня гость нашей студии член э, комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики э, Московской областной думы э, Павел Грудинин. Э, Павел Николаевич, э, несколько слов мне бы хотелось, но ну, наверное не только мне и телезрителям будет интересно, э, как вы пришли, скажем так, в политику. Все-таки Московская областная дума – это законодательный орган всей Московской области. Был ли у вас опыт работы в законодательных органах? Нет, до момента избрания, это был декабрь 1997 -го года, у меня не было никакого опыта законодательного и вообще работы в каких-то там советских или партийных органах. Я вот по роду своей деятельности, то есть трудовой путь проходил в одном хозяйстве, совхозом не Ленина. Я там начал работу бригадиром полеводческой бригады, то есть тракторной бригады, и кончил, вот уже э, директором. То есть не кончил, <laughs> я надеюсь продолжать. Да, будем надеяться, да. что да. это продолжение. А, а это, скажем, мой первый поход вот именно во власть, скажем так. Вот. Потому что я почему баллотировался... Да, вот как раз вы опережаете мой вопрос. А вопрос такой интересный, я просто его сакцентирую. А у меня были неоднократно встречи с нашими депутатами городского совета, и а, когда я встречаю... Депутата, хозяйственника, скажем так, руководителя вот такого крупного хозяйства, как ваше, я всегда задаю вопрос. Павел Николаевич, зачем вам это оказалось нужным? Неужели вам не хватило своих забот в хозяйстве? Ну, если подходить так, то забот то всегда, особенно в хозяйстве, которое я руковожу, а мы плодопитомическое хозяйство, их всегда достаточно. Но ведь проблема в другом, в том, что то есть, к нам, к специалистам, не прислушиваются. Мы вынуждены были пойти во власть, в том числе и я, мне так кажется, потому что нам нужно сделать жизнь лучше. Жизнь лучше не только для там, не знаю, определенной кучки банкиров, а именно для производственников, для предпринимателей и для трудовых коллективов. И для того, чтобы свои идеи проводить через вот принятие законов, я вот, например, пошел в законодательное собрание, или как мы это называем, Московскую областную думу. Вот. Другое дело, получается или не получается, кого там больше, все-таки, политиков или экономистов, или даже не экономистов, а производственников. Потому что ну, точка зрения, ее определяет сознание. Если человек ни разу не работал на производстве, сколько ему не объясняю, он не все может понять. Вот. И некоторые решения поэтому этому принимаются не совсем так, как надо было бы их принять. Потому что политика – это одно, а жизнь – это совершенно другое. И люди, которые, как я, как директор совхоза или другие руководители предприятий, мы видим просто по другим углом все это. Принятие закона любого мы сразу, скажем так, переносим Преваляйте, на свое предприятие. На предприятие. Да, через, через понимание, через предприятие, через трудовой коллектив. Ну, поэтому вот несколько мнений. Но ну, вообще Дума это, скажем так, целый спектр мнений. Потому что как много избирателей, так много и, скажем так, многообразие мнений должно представлять Дума. Вот просто поэтому всегда голосование... Кто-то не согласен. Это... Так, хорошо, я согласен с вами. Скажем так, вы меня убедили, но тогда напрашивается вопрос. Вы представитель агропромышленного комплекса. Я могу так сказать? Да, в Москве. Представитель да. агропромышленного комплекса Подмосковья. В Московском областной думе множество э, комитетов. В том числе комитет по аграрной политике, комитет по э, природным ресурсам землепользования, чтобы мне казалось ближе вот к вам как э, специалисту, как э, производственнику. Но э, вы стали работать в комитете по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики. Это случайность или же это осознанный выбор? Нет, это совершенно осознанный выбор. Дело в том, что ну, скажем так, основным законом, вообще, который принимает Дума, и в связи с этим другие законы, это прежде всего бюджет и финансовое производство, то есть отношения экономические между властью и предпринимателем, между властью и людьми, которые живут на территории. Вот. И я прекрасно понимал, когда шел в Думу, что, скажем так, только через экономические такие рычаги, можно улучшить жизнь. Поэтому я и пошел в комитет по бюджету, чтобы, скажем так, ну, через мое понимание предпринимателя или директора совхоза так исправить законодательство бюджетное, чтобы можно было нормально работать и жить. Вот. Другое дело, что сельхоз, комитет по сельскому хозяйству – это совершенно другое направление. То есть, это, это узкий спектр вообще всего бюджетного процесса, в том числе и, и Московской области. Но у нас там есть три депутата, которые являются то есть освобожденными, скажем так. Mm -hmm. вот. То есть они работают а, в... Председатели комитета не освобожденные, да, они mm -hmm. как... То есть один, двое не освобожденных, один освобожденный. Вот, ну, скажем так, интерес сельского хозяйства уже защищают. Но, а вот нас, 8 человек, мы уже так сказать, представляем весь спектр предприятий, в том числе. Вот Валентин Михайлович представляет пищевую промышленность, а сельское хозяйство. Там есть представитель у нас Николай Петрович Адамов, который представляет промышленность. Он руководит Лязом заводом варихово который находится, Ликинский автобусный завод. Значит, ну и в том числе вот именно чистые бюджетники, как вот наш председатель комитета Тараненко Сергей Иванович, это, скажем так, родоначальник основополагающих законов Московской области о бюджетном процессе и бюджетном устройстве. То есть можно, наверное, сказать, что Карл Маркс был прав, когда говорил, что экономический базис и да, потом политическая потом уже, настройка, то да, есть да, все да. в конце концов должно да, начаться закон. с экономики. Ну а экономика... Нормальная экономика, нормальное развитие любого региона, любого предприятия, да и, наверное, в самой маленькой ячеечки нашего общества, этой семьи, начинается, как всегда, с бюджета. И вот вчера состоялось принятие бюджета в Московской области, бюджета Московской области, об этом мы переговорим чуть попозже. А сегодня мне хотелось бы вот что спросить у вас, для того, чтобы вы рассказали нашим телезрителям. Поступило 25 марта бюджетное послание губернатора. Что вообще из себя представляет бюджетное послание? Что вообще представляет из себя бюджет Московской области? Это вот так несколько, скажем, в развитии нашего разговора на понимание телезрителям. Так? И каковы основные итоги исполнения бюджета за прошлый год? Ну, если касаться прошлого года, то по закону о бюджетном устройстве и бюджетном процессе губернатор должен был внести отчет о исполнении бюджета за 98 год до 1 мая 99 -го года. Губернатор этого не сделал. На сегодняшний день мы можем только предполагать, что же произошло с бюджетом 99 То есть, прошу прощения, не перевер... Бюджет, а отчета за исполнении отчета бюджета за 98 год да. пока нет, да? Да, значит, мало того, были нарушены тоже вот эти законы, никто то есть, не попытался объяснить Думе, почему эти законы нарушили. Единственное, что 30 апреля в Думу пришло письмо с предложением перенести рассмотрение отчета, потому что Министерство финансов пока не приняло отчет Московской области. А вот почему оно не приняло отчет Московской области? Вот мы на прошлом комитете Разбирали этот вопрос, дело в том, что нам никто не объяснил, то ли Московская область не родила, не отнеслась к этому и не отдала отчет Минфин, то ли Минфин не согласен с заключением, то есть с отчетом Московской области и поэтому не принимает этот отчет, мы пока не знаем. Поэтому говорить о том, что произошло в 98 году, ну, можно только так, приблизительно. Понятно одно, что долги перед бюджетниками, то есть основ, основное это зарплата перед бюджетниками, долги областного бюджета велики. Значит, это складывается из многих факторов. Там зависли деньги в банке или просто нет денег для того, чтобы погасить там, детские пособия или, например, долги перед бюджетниками во многих регионах, перед врачами, учителями. Вот. Ну, когда нам дадут этот документ, а он довольно серьезный и обширный, тогда можно будет проанализировать его. Поэтому сейчас можно только предполагать, что э, бюджет, э, то есть такие общие цифры, кажется э, по нашим данным, что бюджет 98 -го года был выполнен. Но в большинстве своем он выполнен зачетами, то есть зачеты это то, что нельзя там раздать в виде зарплат, это просто, ну, скажем так, неживые деньги. Вот. Это не может устроить депутатов, потому что, вы понимаете, что, например, если за газ можно рассчитаться, то есть провести какую-то цепочку, то, например, накормить инвалидов или, которые у нас там, или больных в больнице, или инвалидов, которые находятся в домах для инвалидов, это просто невозможно. Вот. ну и надо еще там понять, что с августа месяца, то есть с сентября началась инфляция страшная, и поэтому бюджет было достаточно просто выполнить, просто рубль обесценился, ну, скажем так. Цена товаров попазла вверх, поэтому налогооблагаемая база увеличилась не за счет того, что товаров стало больше, а за счет того, что в рублевом отношении стало больше денег. То есть в рублевом отношении соотношений больше денег, да, а если брать в сопоставимых ценах? ценах то денег осталось столько же или меньше, но не денег, а товаров. Вот. И это, скажем, псевдо, э, скажем так, рассуждение о том, что вроде бы мы выполнили бюджет. На самом деле бюджет мы не выполнили. Если взять, то, то есть, если все перевести, например, в то там, в хлеб или в картошку то их стало меньше там материально. Хотя в деньгах, конечно, бюджет вроде бы как 97%. Павел что представляет из себя бюджет Московской области? И вот, пользуясь случаем, что вы как специалист сможете ответить на этот вопрос, я думаю, будет интересно и телезрителям, ведь не все районы Московской области могут прожить ну, скажем так, на самоокупаемости, обеспечить самих себя. Ряд районов являются, наверное, донорами, да. вот, а ряд теми... А дотационными районами, дотационными которые... Районами. Да. да, вот каково их соотношение этих районов? И может ли сама Московская область, я подчеркиваю, именно сама Московская область, так жить на те налоги, которые собираются? Или же есть какая-то какая дотация из федерального бюджета? Ну Вообще область-то входит в число доноров, то есть это считается, то есть если область донор, ага. то область может прожить на деньги, которые собираются на территории, мало того, она еще должна и перечисляет действительно часть денег в бюджет, то есть в федеральный бюджет. Ну вот если просто в вашем вопросе очень много подвопросов, да? если касаться того, что же из себя представляет бюджет, то физически это там, 500 страниц текста. Значит, само бюджетное послание, приложение к нему, где-то около 25, по-моему, бюджетных приложений. Значит, а потом вот вторая часть, это именно согласование с городами и районами, согласование с различными министерствами, которые являются в структуре администрации, находятся. Вот. Ну, мы их всех называем бюджетополучателями. То есть, всего в Московской области в бюджете 98 бюджетополучателей различных, там есть и города, те, которые, или там районы, которые дотационные, есть и министерства. Есть и такие, как, например, футбольный клуб «Сатурн», или пытались тут ввести адмирал Кузнецов на Северном флоте. Есть такой корабль, но потом его убрали, слава богу. Вот. Поэтому, вот, с точки зрения вот, человека, который только подошел и увидел этот тип бумаги, можно сказать так, что это расписанные доходы и расходы. Причем вот в бюджете 99 -го года так вот цифры 12 миллиардов расходов и 6 миллиардов доходов. Вот. Это стопроцентные дети. Нет, считается по-другому. Это 50 процентный, э, на самом деле э, дефицит 45,6%. Вот нам последний бюджет, который мы приняли вчера, это дефицит 45,6%. Здесь какая-то, по-видимому, сложная математика. Я представляю так, что если значит, у меня есть 5 рублей, а мне нужно 10, мне не хватает ровно столько же, процентов. Ну вот вы человек со здравым смыслом, вы понимаете, да? А у нас же бюджет низко по-другому строится. Считается так, что 12 э, нужно, 6 есть, дефицит 50%. Вот так считается. Ну, это вот такое, скажем так, бюджетное условие. Вот если бы было 12, а нужно было 24, то это 100%. То есть это тоже 50% дефицит. А вот если будет, ну, там долго можно ну, сказать. Ну, понятно, это есть другая, да. скажем так. Тут еще есть одна такая вещь. Есть консолидированный бюджет. Значит, это бюджет, то, что собирается на территории области и отдается в федерацию, плюс то, что отдается в области, то, что распределяется между регионами. Вот. И, а есть бюджет вот именно Московской области. А есть областной бюджет. Бюджет Московской области – это то, что в область и плюс э, муниципальное образование. Uh -huh. а, а, Московск, а областной бюджет – это именно только то, что э, тратит область. То есть, вот есть разделение сфер влияния, да, допустим, есть милиция, которая финансируется из бюджета районов, да, а есть из областного бюджета, например. Ну, хотя В каком они находится соотношение Бюджет области и областной? Ну, тут сложно так сказать, потому что э, он постоянно меняется. Вот я говорил о том, что бюджет наполовину, 240 страниц, представляет из себя согласование между районами и областью. Вот, например, если район берет на себя часть полномочий государственных, uh -huh. то ему отдают и деньги, э, то есть э, дотацию или там субвенция. Э, дотация. Вот. А если он не берет на себя полномочия области, то его оставляют, то есть в то, что он собирает в местные, местные налоги, ему оставляют. А область несет свои обязательства уже напрямую. То есть расплачивается, например, с теми же учителями сама. Вот. Тут очень сложно. Например, такой закон, как закон о ветеранах, который мы приняли. Частично, например, взял на себя э, область по некоторым районам, а частично взяли на себя районы. То есть, как правило, те районы, которые являются донорами, они пытаются все оставить у себя. Ну, легче э, в районе, потому что каждый же глава разговаривает с ветеранами, с... Естественно, э, это все пенсионерами, решается здесь, да. да. И те, которые, э, значит, ну, скажем так, хозяйственники крепкие, и у них, э, ну действительно, районы там, так сказать, крепкие, им не нужно обращаться бегать, они не хотят бегать каждый раз в областную администрацию, они просто оставляют все у себя, берут на себя все эти функции и тут уже распределяют средства. Но как они распределять мы говорить не будем, потому что это как у каждого в районе своя, mm -hmm. скажем так, методика. А те, которые слабые вот, дотационные, они, естественно, хотят э, эти полномочия передать в область, чтобы потом можно было сказать, что, ну да, область э, вам выплачивает деньги, вот туда, в общем-то, Но в этом случае область может поступить э, таким же образом, как поступало много раз, выплатить эти деньги взаимозачетом. Вы ну, понимаете, что выплатить деньги взаимозачетом практически невозможно. Практически. Как можно, например, зарплату выдать взаимозачетом? То есть, ну там, марли или... Это довольно сложно сделать. Хотя такие попытки были у нас. Общем, просто я считаю, что это вообще нонсенс. Вот. И, как правило, это не удается. Другое дело, что если уже на себя взял, то есть, глава администрации или область, какие-то полномочия, он должен их выполнять в полном объеме. Это святое дело. Зарплата, пенсии, э, пособия для детей, э, там, методическую литературу мы оплачиваем учителям. Это вот первое, что нужно сделать. Да? Вот мы же говорили, том, что деньги. здравомыслящие люди. Да? Вот первое, что нужно сделать, это зарплату выдать. Потом можно, там, я не знаю, стадионы строить или э, строить еще что-то, праздник отмечать. Ну, это как в любой семье. Когда нет денег на еду, никто же не будет ходить в. Э, там, в циркну и смотреть э, представление. Павел Николаевич, как мы уже с вами говорили, вчера на очередном заседании Московской областной думы был утвержден, или э, принят и за основу, и в целом бюджет Московской области на 1999 год. И э, голосование по бюджету проходило неоднозначно. Я предлагаю... Э, нам с вами и всем телезрителям посмотреть э, небольшой фрагмент э, с этого заседания После... буквально несколько минут назад э, законодатели Московской области приняли очень важное и ответственное решение сегодня депутатским корпусом утвержден бюджет Московской области на 1999 год утвержден он э, подавляющим большинством за голосов но были и некоторые голоса против принятия бюджета с обоснованием своей позиции я считаю, что мы поторопились и мы сделали, на мой взгляд, это чисто моя точка зрения, оплошность. У нас была возможность еще неделю поработать с этим бюджетным посланием. Видя конструктивный настрой администрации по бюджетному посланию, мы могли бы исправить некоторые недочеты, которые есть в этом бюджетном послании. Мы могли бы более полно защитить интересы муниципальных образований и граждан Московской области в части выплаты пособий по дезинфицированию. ...пособий э, в части защиты. Значит, средств, которые в дотациях находятся в муниципальных образований, в части обеспечения финансированием программы капитального строительства и ряда других. То есть уже был проговор с представителями администрации мы могли эти вопросы решить нормально, спокойно, в деловом конструктивном русле. Ну, главный наш мотив состоит в том, что сложившееся финансовом положении в области отсутствие бюджета еще в большей степени его ухудшает. Поэтому нужно было в полной мере использовать вот те финансовые средства, которые которые у нас сейчас есть, пусть небольшие, но все-таки есть, для того, чтобы э, в социальной сфере, прежде всего, наши врачи, учителя, вся бюджетная сфера была э, финансирована не по одной двенадцатой от прошлого года, как вообще на сегодня осуществлялось финансирование, а в том объеме, в котором мы в состоянии это сделать. Мы понимаем, что э, в том бюджете, который сегодня принят, очень много изъянов, есть вопросы. Но это не означает, что, приняв бюджет, мы остановились. Мы остановились э, вот э, на том и забыли о бюджете. Главная забота э, Думы и администрации должна состоять в наполнении доходной части бюджета. У нас есть в этой части предложение. Мы знаем, что правительство Московской области сейчас разрабатывает программу наполнения доходной части бюджета. Это и э, второй мотив, который вот нас подвинул э, к такому ответственному решению. Итак, Павел Николаевич, Два мнения. Вот, вы были на заседании, вы слышали выступление, но интервью, по всей вероятности, вы видите. впервые видел. не видели. Да? Как бы а, вы могли прокомментировать позицию и председателя комитета по вопросам бюджета Сергея Тараненко, и заместителя председателя Московской областной думы, который, кстати, на заседании выступал а, от имени или по поручению депутатской группы? Да. Ну, вот прокомментировать это можно следующим образом. Значит, вот два мнения. Одно професси... да. Да, два мнения. Одно профессионала, то есть председатель по комитету, то есть по бюджету, председатель комитета по бюджету Тараненко Сергеевич, это профессионал, вот чистый профессионал. И Алексей Владимир Константинович, руководитель вот этой группы, зампредседателя Думы, это чистый политик. Значит, и вот два мнения, одно мнение профессионала, который считает, что бюджет принимать нельзя, и Тараненко в том числе голосовал против данного бюджета, и мнение политика, который три дня назад говорил, что этот бюджет ни в коем случае принимать нельзя, и я с ним имел беседу, и та же группа, в которую, так сказать, в которую я не вхожу, я вхожу в другую группу, значит категорически все члены группы в голос в один говорили, нельзя принимать бюджет, и через три дня вдруг поменяли свое решение. Значит, вот если говорить правду, а вообще нужно всегда говорить правду, mm -hmm. то Тараненко абсолютно прав. Данный бюджет принимать было нельзя. Там будут еще наверняка сказать, другие мнения, но мое мнение полностью совпадает с председателем моего комитета. Почему? Потому что в бюджете, в котором нет гарантии того, что будут выплачены заработная плата, скажем так, те же детские пособия, о которых говорил, говорил Тараненко, принимать просто нельзя ни в коем случае. А вот то, что говорил Владимир Константинович, это чистая политика. Потому что, ну, во-первых, незнание во-первых, закона, потому что по одной двенадцатой можно было финансировать только первые три месяца, то есть первый квартал, а дальше вообще нельзя финансировать. дальше нужно... Но, Но, однако, как-то финансирование том, шло. Что, да, это же Россия. Россия, значит, это страна, в которой строгость законов всегда компенсировалась необязательностью их выполнения. Тут Вот это то, что происходит у нас сейчас. Когда уже никто не смотрит на законы, да, и вместо вот сказал, что вот это даст возможность выплачивать пособия да, и там, зарплату. Но вот непринятие данного бюджета давало возможность выплачивать долги по зарплате, по тем же пособиям. Несмотря на это, то есть можно было не выплачивать зарплату, но долги можно было бы выплачивать. Да? Вот по области долгов только по долгов перед учителями 91 миллиард, ну миллион теперь. Нет, миллиард, да, извините, я там путаюсь в этих цифрах старых, новых. Вот. Или долги между, то есть перед, вот по детским пособиям, 366 миллионов. Вот это большие очень суммы, которые надо выплачивать. Но несмотря на это, областной, то есть областное правительство не выплачивает этих денег. Хотя для этого, для вот этих выплат не нужно принятие бюджет 99. Почему оно не выплачивает? Непонятно. У меня к вам вопрос, Павел Николаевич. Вот э, все-таки в Думе... В Думе, если я не ошибаюсь, более половины депутатов работают на непрофессиональной основе. Так? На непрофессиональной основе. То есть люди, которые работают на предприятиях, но являются депутатами, 13 да. человек. 13. Да, остальные 37 это депутаты, скажем так, профессиональные депутаты профессиональные, то есть они не работают, да. Они, политики, ну, ну не политики, они к понятно. У меня такой вопрос: вчера состоялось принятие бюджета и за основу, если не ошибаюсь, за основу вы голосовали за. Нет тоже. Тоже против, против да. Вот и в целом вот по результатам голосования чтобы мне не ошибиться, я точно не могу сказать, но, ну, наверное, где-то близко, порядка, порядка 36 или 38 голосов было за принятие бюджета в целом, 36. из 50, да? 36 за основу и 31 в целом проголосовали а 31 за. 31 в целом, да? да? То есть, можно сказать, что все-таки большинство депутатов, большинство депутатов да. подавляюще, можно назвать, голосовало за принятие бюджета в целом. Да. По-видимому, они имели э, какие-то на это доводы. Э, что означает, что все эти депутаты, э, скажем так, принимали какое-то политическое решение, или же э, ваша позиция будет э, выглядеть так, что вот э, все э, не в ногу, а вот только вот комитет по бюджету в ногу? Нет, не совсем так. Дело в том, что политическое, то есть это однозначно политическое решение. Я могу просто пояснить почему. Потому что я вхожу в группу, в которую 24 депутата. Я присутствовал на заседании группы, где принималось решение о том, что нужно голосовать за и за основу и в целом. Хотя это опять же нарушение закона. Мы не имеем права таким образом принять бюджет. Мы этим самым лишили, лишили муниципальное образование возможности обратиться, скажем, когда за основу есть поправки. Что такое понятие у нас: поправки принимаются или не принимаются. Так вот, мы лишили этим самым, принятием из и в целом на одном заседании, мы лишили права вносить поправки не только себя и администрацию, но еще и муниципальное образование. То есть, практически это незаконное действие мы совершили вчера, но это был именно политический шаг, потому что депутаты, вы знаете, да, три недели назад депутаты хором отклонили этот бюджет на основании следующих мотивов. Первое, что дефицит бюджета 44%, что в бюджете не учтены э, как э, интересы части районов и городов э, области. Ну и там еще несколько нарушений закона о долге и э, то есть налога с продаж. Мы не приняли такое решение. И в этом все так сказать, благополучно, потом давали интервью, что мы не приняли налог продаж. Потом нам через две недели после того, как мы его отклонили, внесли опять бюджет, причем мы просили его в соответствии с законом привести. Нам внесли четыре закона, отменяющие прежние законы, то есть приостанавливающие действие законов, и бюджет, который дефицит был не 44, а 45 уже процентов. Хотя мы говорили о том, и все, в том числе вот эти вот эти Алексей, в том числе, говорил, что если дефицит бюджета будет больше 5%, мы такой бюджет никогда не примем. Но это в соответствии с законом о бюджетном условии. Да, не Нет, это с законом о основных да. скажем, направлениях бюджета 99 -го да. года. Вот. А почему же это все было сделано? Потому что депутаты повели себя как, ну, как, как дети, которым сказали, что вот вы сделаете то есть которые сначала вроде бы сказали что вот я хочу так а им сказали что нет будет так это сказать а ладно мы тогда все примем за основу и в целом вот. и вот это вот и служило там что все в общем проголосовали за теперь как говорят администрация не знает что делать с этим бюджетом она теперь в полном э, недоумении. Почему? Потому что теперь уже она не сможет изменить то, что там понаписали. А понаписали там достаточно много ну, просто, э, ну, скажем, просто откровенных глупостей. Вот если бюджет, например, Федерации был рассчитан из, э, из расчета доллар 21.50, да, то бюджет Московской области рассчитан из расчета за 1 доллар 18 рублей. Причем, когда мы об этом говорили, ну, мы исправим, тогда просто дефицит бюджета увеличивается. Да? Или в бюджет внесен налог с продаж, который Дума благополучно отклонила на прошлом заседании. Значит, это еще выпадение из бюджета около 300 миллионов рублей, и это еще дефицит увеличится на эту сумму. Почему-то включен, непонятно по каким мотивам, НДС, который должен был уменьшаться, но не уменьшился. Федерация не приняла это решение. Президент, как вы знаете, наложил мета. Угу. Но уменьшение... С 20 до 15, да, до 15 процентов. А это заложено в бюджет. Но как раз и принятие, если не ошибаюсь, закона о налоге с продаж было связано с принятием закона о снижении ставки НДС. Нет. То есть, если нет одного, логично да. не принимать и другое. Но в бюджете заложено все вообще. Вот это. Вот. Плюс к этому в бюджете заложено, ну, скажем так, знаете, вот как, как, э, мы там только 33 статью вычеркнули из бюджета, где давали право, там вообще губернатору пытались дать право администрации, вообще не советуюсь думой, потом есть такое понятие секве, секве, секве, секвестра, да, ну, лучше понимается. Да, это слово а, мы узнали да, не так давно. Просто сокращение политика. бюджета, да, вот э, вроде бы в этом же проекте uh -huh. было дано право губернатору без вопросов, uh -huh. без всяких секвестировать этот бюджет, uh -huh. сокращать, вот это вот выкинули. Это, знаете, так, как... Павел Николаевич, мне бы хотелось сейчас вместе с нашими телезрителями посмотреть еще мнение депутатов по поводу принятия бюджетов, а потом мы как-то с вами их попробуем прокомментировать. Давайте посмотрим, да. Так, пожалуйста, мнение нашего депутата Александра Степановича Белякова. Я голосовал за принятие бюджета, потому что это послание, значит... Комитета по финансам было в областную Думу, поступило 25, 25 марта. Над ним все комитеты очень тщательно работали. И если бы сегодня не приняли бюджет, то это бы прошло опять по преподавателям, по всем бюджетникам. Они бы фактически не получали те добавки, которые мы приняли ранее. Так, Павел Николаевич, вот э, позиция Александра Степановича. Действительно ли э, в связи с тем, чтобы, если бы, допустим, не был принят бюджет, нельзя было воспользоваться э, вот э, тем законом, который был принят об изменении э, ставки разряда? И э, всем работникам бюджетной сферы должна идти, скажем так... Добавка доплата к их заработной плате. Насколько обоснованы, скажем так, опасения нашего депутата Александра Степановича? Я просто знаю, что он очень да. болеет за это дело. Да. Александр Степанович – это депутат, которого мы все любим и уважаем. То есть я как директор совхоза знаю... Да, он ваш коллега. Да, он мой там, коллега, да? и тем более его показатели меня всегда приводили просто в восхищение. Но Александр Степанович, он не специалист в бюджетном устройстве, в бюджетном процессе. Значит, ему ведь кто-то объясняет, да, он член комитета по экологии. Кстати, комитет по экологии, как им почти, ну, практически все комитеты написали отрицательное заключение на, mm -hmm. э, скажем так, этот бюджет. Mm -hmm. и на вторую, второй раз, когда он пришел. Но, я еще раз говорю, тут сыграла политика. И Александр Степанович, к сожалению, тоже член группы, которая, в которую я вхожу. Просто я не согласился с группой, нас таких mm -hmm. было три человека. А большинство в группе решило, что надо этот бюджет принимать. Почему? Потому что лучше он в любом случае не будет. На нас стали давить головы городов и районов у каждого депутата. Там, от одного, у меня, например, один глава, а... У некоторых четыре главы, то есть районы маленькие, то есть они большие, но мало населения, поэтому сразу четыре главы давят на одного депутата. И под давлением администрации, глав городов района, районов, которым действительно... Им нужен а, этот бюджет, нужно... чтобы они могли заняться своим бюджетом, Нет, так не так, наверное. несколько. Значит, им нужен этот бюджет, чтобы они могли под гарантию области, на основании того, что в бюджете записана строчка э, дотаций э, из бюджета областного, могли взять кредиты... Ну и начать, скажем так, действовать. Им пока давали только суды бюджетные, а кредитов не давали. Или там дотации этих не давали. Поэтому э, то есть, главы городов действительно, э, вот, э, ну, во-первых, не все, да, мы да, говорили то о том, есть, что... отвечая за да. ситуацию в своем районе, им нужен был этот бюджет да. вот для тех целей, допустим, которые вы говорите. Особенно нужен был дотационным районам, вы понимаете, да. потому что те районы, которые живут на свои деньги, для них принимая бюджет не принимая ничего страшного, они mm -hmm. живут на свои деньги, они просто пока не отчисляют, отчисляют по старым нормативам mm -hmm. в бюджет области и потом разберутся в конце года, как, скажем так, сведут концы mm -hmm. с концами. Mm -hmm. А вот бюджет э, дотационный районов и главы дотационных районов они конечно попали в тяжелое положение потому что им через администрацию стали передавать что пока ваши депутаты не проголосуют за бюджет вы ничего не получите и они вынуждены были от таких районов вот мы говорили половина половина дотационных ну, чуть меньше половины дотационные районы вот. естественно подходили депутаты которые говорят да этот бюджет принимать нельзя но мне за последние два дня четыре главы позвонили, сказали, что если ты не примешь, мы тебя тут разорвем прямо на территории. Поэтому они говорят, лучше мы проголосуем. Тем более, что действительно есть опасения. Эта администрация и вот э, это, эти люди, которые писали вот этот документ называют, под названием бюджет, они лучше ничего написать просто не могут. Ну, значит, может быть и нужно было так принять. Это не совсем. Дело так, том, Хорошо, что, да. тогда давайте мы сейчас э, послушаем мнение другого депутата, тоже нашего Сергия Посадского, Валентина Михайловича Новикова. Голосование было поименное. И, наверное, вы видели, что я проголосовал против. Против, потому что не устраивает тот дефицит бюджета, который заложен э, в бюджете. И, естественно, что... Может быть, даже не сам бюджет виноват, а, наверное, те меры, которые не приняты правительством, они подвигли меня на то, чтобы голосовать против. Я так понимаю, что действительно налогооблагаемая база складывается в первую очередь от тех предприятий, которые зарегистрированы и платят налоги на территории Московской области. А такое сегодня прозвучала цифра, что таких предприятий 40%, а 60% зарегистрировано в других регионах, и правительством не делано никаких мер по этому вопросу. Затем очень многие вопросы, допустим, использование собственности, поддержка сельского производителя. Ну, я всегда, в общем-то, для себя как бы уяснил и другим стараюсь объяснить о том, что каждое сельхозпредприятие, работающее, дает работу 12 другим предприятиям. Поэтому сельское хозяйство хотим мы или не хотим, значит, находимся ли мы в зоне рискованного земледелия, либо где-то в черноземе, все равно мы должны поддерживать сельское хозяйство. Вот видите, как э, Валентин Михайлович заканчивает тем, что нужно поддерживать сельское хозяйство. Mm. Вот э, в том числе, наверное, и ваше предприятие. Может быть, мы отличимся немножечко от э, бюджета, и я бы хотел вот что спросить. Не так давно на Московской областной думе рассматривался вопрос э, кредитования агропромышленного комплекса Подмосковья с целью его поддержки. Помните, выходил министр Королев с этим вопросом? Нет, там вопрос осматривался о поддержке птицеводческих хозяйств. Птицеводческих? Да, именно только, только да? птицеводческих. Это должны мы были дать гарантию э, перед, бюджетом, перед банками и бюджетом федеральным, э, что в случае, если кредиты не вернут предприятия птицеводческие, то есть птицефабрики, то в этом случае за них будет давать долги Московская область. И мы такое решение приняли. Так вот, по вашему округу, по вашему району. Я сейчас приведу пример, как у нас в Сергиевом Посаде, а вы мне подскажете, как у вас. Дело в том, что у нас уже вот несколько лет подряд, последние годы, на коллегии администрации и затем Совет депутатов утверждает это решение, принимается решение о муниципальном заказе с сельхозпредприятием. То есть, когда... Местные власти, местный бюджет выделяет определенную сумму средств на закупку горючесвазочных материалов, удобрений перед началом весенней полевой кампании. И затем депутаты принимают решение, утверждают это, получают они вот эти средства, а затем сельхозпредприятия расплачиваются уже с бюджетом, с городским, скажем так, бюджетом произведенной продукции. Существует ли такая практика у вас, и как вы вообще к ней относитесь, как уже специалист? Хозяйственник, скажем. Если можно, я сначала прокомментирую выступление Валентина Михайловича, а, да, который абсолютно прав. Дело в том, что если загибается сельское хозяйство, то считайте, что загнется все вокруг. Потому что каждый работник, который работает в сельском хозяйстве, ему нужны машины, значит, это машиностроение, ему нужны удобрения, значит, это химики, ему нужны там другие средства для работы. И работа дает всем. Вот. И другое дело, что почему, например, большинство депутатов аграриев, ну, Александр Степанович не разобрался, будем так говорить, проголосовали либо против, либо воздержались, потому что в бюджете 99-го года по сравнению с 98-м, скажем так, затраты, которые направлены на поддержание сельского хозяйства, уменьшились, несмотря на то, что увеличилась цена на горючее, на удобрения, на ядохимикаты, а затраты в 99-м году, то есть поддержка сельхозпроизводитель уменьшилось в бюджете, несмотря на то, что дефицит остался в 45%. Вот поэтому многие депутаты аграрии, в том числе и я, но я-то еще по другим причинам, голосовал против. Другое дело, что вот поддержка птицефабрики или сельхозпроизводства, которое здесь в посаде происходит, это абсолютно правильно. Потому что мы, к сожалению, отрасль, которая особенно, ну, птицеводы, они еще, можно сказать, каждый день дают продукцию, но овощная продукция, продукция например, по поводу питомнического софта. Сезонная, да, да? это сезонная. То есть, деньги нужны для того, чтобы посеять, а, то есть, вкладываешь деньги весной, а получишь в лучшем случае осенью. А еще бывает, что не осенью, а зимой, потому что нужно заложить на хранение, а потом постепенно продавать. Вот. И чтобы этого хватило до следующего урожая. И главы администрации, которые поступает так, как, э, или там, депутаты э, местного собрания, как ваши депутаты, абсолютно правы. Потому что мы уже знаем, что из-за того, что от сельского хозяйства отвернулись, начиная с 1991 -го года, и сказали, что это черная дыра, и перестали туда деньги давать, только хуже получилось. Просто эти деньги теперь переходят ну, в руки фермеров западных. Вот и все. Или там крупных хозяйств западных. А ваши депутаты, они абсолютно правы. Павел Николаевич, мне бы хотелось, чтобы мы с вами сейчас посмотрели еще мнение одного депутата, который голосовал против принятия бюджета это э, депутат э, иван данилович жук я считаю, что нужно нам, депутатам, соблюдать законы. Поэтому бюджет нельзя было принимать, надо было принять сначала изменяющие законы, которые противоречат то, что заложено в бюджете. Это раз. Во-вторых, бюджет неправильно составлен. В бюджете статьи, поставлены, которые я уже выступал, вы, наверное, слышали, это те, которых муниципальные предприятия, то есть муниципальные образования, которые находятся на дотации, они будут так вечно. Я считаю, нужно забрать на Плечи области, все энергетические составляющие, включить их в доходную в расходную часть этого самого областного бюджета, субвенции и дотации, которые область отдает отдать в нормативы, чтобы они не ходили, их не ждали, и не работали независимо от этой части. И еще это вопросы, которые, социальные вопросы, это которые были, стоят закон, федеральным законом должны быть отражены и в доходной и в расходной части у, в этом в бюджете московской области. Ну и в целом я считаю, что э, бюджет... Такой, какой сегодня приняли, ну, можно было принять в октябре, в ноябре. Он никаких ролей не играл. И это было законно и правильно. С приписки с одной. Что в случае э, в федеральном бюджете какие-то будут отступления, его откорректировать при его поступлении. И зато все муниципальные это, само, образования уже работали сегодня с 1 января с новым бюджетом, нормальным бюджетом. Я, Павел Николаевич, не буду просить вас комментировать это выступление, но дело в том, что Иван Данилович, вот он об этом и говорил из трибуны, проскочила очень интересная мысль. Он говорил о том, что может быть подумать о том, чтобы оплата энергоресурсов всех муниципальных образований Московской области, всех взяла на себя область, чтобы не было такого, когда в одном из районов перекрывают газ. В другом, который платит и находит средства, значит, э -э, вроде бы все движется нормально. Как вы относитесь вот к такой мысли, к такой идее? То есть область, сама областной бюджет берет на себя э -э, все, скажем так, решения всех вопросов, связанных с энергообеспечением всей области. Вода, газ, тепло, электричество, чтобы не было вот несанкционированных отключений. Ну, вот это предложение мы не обсуждали. Единственное, что могу сказать, что если есть власть вообще на территории области то не важно кто платит. Дело в том, что э, вы же прекрасно знаете, что основным плательщиком бюджета является Межрегион ГАЗ и МОСТ-Трансгаз, которые находятся на территории области. И всегда можно договориться между там, господином там, Никишиным и э, еще там есть, есть начальник, э, ну, или Вяхеревым, и Антонимом Степановичем Тяжеловым, что ввести мораторий на отключение газа. Потому что основной неплательщик в бюджет области это Межрегион и МОСТ-Трансгаз. Вот. И не принципиально, за кого он будет ходатайствовать, за, за областной бюджет или за бюджет Московской области. А, я уже говорил, что муниципальное образование входит в бюджет Московской области. Вот. Другое дело, что э, нету, скажем так, э, или желания власти, или просто каких-то рычагов не хватает, мне кажется, просто желание, чтобы договориться на эту тему. Потому что мы же все знаем, что если взять МОСЭНЕРГО или там, э, ЕС. Да, то все сети проходят через нашу область. Но, несмотря на это, они зарегистрированы в Москве и налоги платят там. Да? О чем говорил, кстати, Иван да, Данилович да. тоже на своем, своем выступлении. Если значит, все нефтезаправки или там нефтесклады находятся на территории области, платят в бюджет Москвы почему-то. Да? Вот, это для нас просто. Вот, Иван Данилович, кстати, вот об этом выступал. И я тоже там говорил о том, что нужно повышать налогооблагаемую базу. Ведь можно занять две позиции. Первое, что ну, деньги не собираются, поэтому сколько есть, вот столько и распределим. И ничего не делать. А есть другая позиция. Давайте собирать деньги, которые есть на территории области. То есть нужно просто наклониться и взять эти деньги. Отношения с Москвой, которая разместила на нашей территории все кладбища, все свалки, все отходы, все забирает воду, скидывают канализацию, но ни копейки за это не платят области. Это надо прекращать просто. Я понимаю, что мы там всем, всей областью, особенно администрации, вошли в отечество строим таким. Но это же не значит, что от этого люди стали жить лучше. Лучше станут жить люди, если мы начнем, скажем так, показывать, что мы субъект федерации, и налоги собираем на своей территории. И тут мы устанавливаем законы, а не когда хочет Лужков, когда хочет Борис Николаевич Ельцин. Потому что, если взять, например, отношения с федеральным бюджетом, они тоже никого не могут устроить. Там говорилось о том, что где-то 2,5 миллиарда рублей должны были выдать нам из федерального бюджета. В качестве дотации, в том числе и на содержание жилищного комплекса. Мы до сих пор в бюджете области не увидели этого, то есть этих денег. Как они будут распределены. То есть их даже в доходную часть не поставили. Это вроде как резерв ставки. То ли он перед выборами, этот резерв, то ли вообще его не будет. Непонятно. Но в том числе Тараненко и Тараненко об этом говорил в своих выступлениях. И вот в прошлый раз, и тогда, когда первый раз мы отклоняли. Причем я еще раз повторяю, мы отклонили бюджет единогласно, единодушно. Потом он не изменился, и мы также единодушно его приняли. Иван Данилович об этом говорил, о том, что, ну, что было тогда выпендриваться, надо было тогда принимать сразу еще в октябре. А нам говорили, что 11 вариантов каких-то, мы что-то там думали, а потом вот сейчас вот приняли просто политическое mm -hmm. решение. Так, Павел Николаевич, но ну, время, отведенное нам в эфире, подходит к концу. В завершение нашей темы о бюджете области, о перипетии их его принятия и о том, что же он из себя представляет так мне бы хотелось вам, Павел Николаевич и телезрителям вот, а больше всего, может быть, вам вместе с вами посмотреть фрагмент вчерашнего вашего выступления и ваши доводы на заседании Московской областной думы и мы посмотрим, насколько они согласованы с тем, что вы говорили сегодня если, Давайте так, пожалуйста. Значит, если мы говорим о том, что мы вместе с администрацией не сделали для того, ничего для того, чтобы жизнь в области стала лучше, чтобы производитель больше производил. Если мы загнали всех в тень, не хотим собирать налоги, то мы должны проголосовать за этот бюджет и за основу в целом. Если мы хотим что-то изменить, а в любом случае что-то нужно менять, и всем понятно, что если вы сейчас вникнете в этот бюджет, статью 34 вообще принимать не надо. Те, кто сейчас предлагает проголосовать в целом, Хотят принять тогда налог с продаж, который там записан. И хотят принять э, курс доллара не 25, как сейчас, а 14 или 18, как там заложен. И многое другое, что там заложено. А там заложена нищета населения, полное бесправие бюджетников, муниципальные образования, которые как были в подвешенном состоянии, так и остаются. Поэтому у нас есть два, то есть несколько предложений, там всего их пять. Первое – принять его за основу в целом и сделать вид, что все нормально вообще. И лучшего быть не может. Согласительную комиссию создать и что-то попытаться исправить в лучшую сторону. Ну, скажем так, э, понятно, что из-за этого гнилого яблока варенье не сваришь, но хоть, так сказать, как-то что-то из, из него приготовить. Либо вот, как я предлагаю сегодня, отклонить его, отправить, на, э, то есть этот бюджет вообще отклонить, и уже говорить о том, что кризис в правительстве, что правительство не может выполнить своих обязанностей, не может собрать денег, а хотя на комитете по бюджету и другие депутаты. Все время говорят, давайте собирайте деньги. Вот а, там есть документ, по которому из 99-98 получателей бюджета только 40 получателей зарегистрированы в области. Остальные налоги платят в Москву. Но почему бы не перерегистрировать всех их, например, на территории э, Московской области? Тогда бюджет пополнится. Почему бы не заняться этими свалками, которые все ушло в тень, и там деньги сумасшедшие крутятся, но не через бюджет. Ну и многое другое там. Ну, Павел Николаевич, практически то же самое, о чем мы говорили сегодня, только единственное, что следует отметить, с большей долей эмоциональности. Ну да, да. Так, а... да. Ну тогда, наверное, мы закончим с этим вопросом из бюджета. Поступил вопрос одной нашей телезрительности-пенсионерки Ноздриной. Так? Здесь даже не один, а очень много вопросов, и вот я целых пять вопросов, и глядя на них, я могу сказать, что большинство из них не относится к вам, как депутату Московской областной думы, вернее, в какой-то мере относятся к вам. Так? И я бы просил вас каким образом прокомментировать вот, или дать ответы на эти вопросы с точки зрения именно депутата Московской областной думы и области, не перекладывая, скажем так, ответственность за выплату там, пенсии или детских пособий на места. Возможно это сделать? Конечно, возможно. Так, Давайте посмотрим. Первый вопрос. Почему пенсионерам за апрель не дали, а за май дали? Но здесь вы, наверное, не ответите. Я зачитываю вопрос, чтобы пенсионерка слышала это. То есть это как бы... Вы Нет, даже но... не знаете внутренние так? Пенсионерам обидно за учителей. Как, будет, как будем дальше? Ну, перспективу по учителям вы тоже рассказывали, Да. Перспектива, к сожалению, нерадужная. Но это, наверное, не только учителя, это все бюджетники. Это все бюджетники. Да. Все бюджетники. Да. Но все-таки вот э, та прибавка к заработной плате, она, наверное, будет выплачиваться, которая тогда говорилось, да? Ну, в условиях этой инфляции, надо сказать, угу. что люди вообще обнищали, потому что те деньги, которые даже теперь, если они будут выплачиваться, скажем так, своевременно, они не дают возможности просто жить людям. Вот, поэтому вот эта прибавка, когда там продукты подожжали втрое, а прибавка там, в полтора или там, даже один два десятых раза произошла, это просто ну, мертвые припарки. Другое дело, что хотя бы эти деньги пускай выплачивают своевременно. Да, есть все возможности, но, к сожалению, нет скажем так, политической воли. Вот вы видели, да, что есть политика, а воли нет. Поэтому и денег, к сожалению, не приходится ждать. Так я сочетаю еще вопросы: детские деньги не выплачивают, почему? Льготные лекарства инвалидам войны не дают, почему? Но ну, я могу ответить э, пенсионерке Ноздриной, что вот эти вопросики, наверное, не Павел Николаевич на них ответит. А наши местные депутаты, я передам нашим местным депутатам, так. И э, либо значит сможете обратиться к ним в приемную, так, либо позвоните сюда к нам на телекомпанию и от них ответ можно будет получить на этот вопрос. Ну, а Павлу Николаевичу вот вопрос такой, может быть, неприятный в завершении, неприятное завершение, но я думаю, не осветить его и не ответить на него, наверное, нельзя. Пенсионерка не удовлетворена тем, что платят заработную плату депутатам. А вопрос вот такой, если депутатам платили бы наши копейки, как бы они работали? Хм. Ну, во-первых, начнем с того, что, например, вот я, если получаю зарплату... Да, оплату, я хотел сказать, за... что вас-то это не касается, поскольку... Нет, меня работаете. это касается, потому да. что там есть у нас принцип такой, что если <сёк> депутат на своем постоянном месте работы получает меньше денег, чем э, получает э, депутат освобожденный, то, есть... то ему доплачивают, да. Угу. Ну, по крайней мере, я точно знаю, что мои деньги, если мне их положено доплачивать, то я их перевожу в наш детский дом, который находится на территории нашего района, дом, у нас есть молодая гвардия, вот, и они там эти деньги расходуют по своему усмотрению. Другое дело, что я скажу, что депутат вообще, вообще это не только депутаты, это вообще вся власть, она призвана служить к народу, да? Другое дело, что мы забываем все время, что мы живем на деньги наших налогоплательщиков, и надо было ввести вообще с самого начала принцип, что депутат и администрация получает деньги последним, вот когда все бюджетники получат, например, за октябрь прошлого года, да, тогда и депутаты, и администрация получают те же самые деньги, только самыми последними. Вот у меня в совхозе это введено, то есть у меня руководители получают самыми последними, правда последние 4 года мы не задерживали заработную плату, как я стал директором. Вот. Но этот принцип нужно просто, и тогда эти люди начнут думать, где взять денег. А то у нас, например, в Думе, когда... Насколько я знаю, прежние, есть, депутаты на постоянной основе перестали получать деньги перед вот декабрем, да? такой поднялся шум. Вот. Лучше бы они так шумели, когда люди по году зарплату не получают ну, там, в организациях. Я могу сказать, что вот я и в том числе ваш депутат Валентин Михайлович Новиков, меньшинство, как вы видите, представляем в Думе. Вот это меньшинство, которое думает, что нужно руководство здравым смыслом, что нужно вот так делать, то есть сначала людям, а потом уже себе. А вот большинство депутатов, она никак не может не отцепиться от этих э, привилегий. Вот вцепилась в эту кормушку и никак это не оторвешь. Но ну, будем пытаться оторвать, ну, скажем так, ну, другое дело, что Ф. Ф. Николаевич, Да, к сожалению, время отведенное к нам в эфире уже закончилось. Я от имени наших телезрителей и от всей телекомпании Тонус хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и приехали к нам в эфир. Я думаю, сегодня у нас была. Интересная беседа и, по всей вероятности, интересна не только нам, а нашим телезрителям. А телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в прямом эфире был депутат Московской областной думы, член комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Павел Николаевич Грудинин. Всего доброго, уважаемые Спасибо. телезрители. До новых встреч.